О, Слушай, о, -мо! бое Серега, не лезет. А, вот о. это да, <смех> он, зоровляй, он вот это контент. <смех> Ты прикинь, она вот. мне как запалится в бакно. <смех> вот, вот это контент. Выгад, <смех> Рыба есть. <смех>